22 апреля в конференц-зале института филологии и межкультурной коммуникации казанского федерального университета состоялась 22 конференция региональной организации профессионального союза работников народного образования и науки российской федерации в республике татарстан на повестке дня был ход реализации решений общероссийского профсоюза образования прекращение полномочий председателя татарстанской республиканской организации общероссийского профсоюза образования и другие не менее важные темы то что существует у нас в республике это ну, так называемые социальное партнерство, это совместная работа профсоюзов и власти. То есть только общими вот такими усилиями можно добиться каких-то результатов. Поэтому надо отметить, что из всех, наверное, территорий Российской Федерации в Республике Татарстан сложилась вот это хорошее, практическое социальное партнерство. На конференции присутствовало порядка ста избранных делегатов профсоюзной организации со всех районов города. По регламенту мероприятие состояло из двух докладов по вопросам повестки, выступления в прениях, а также обсуждений вопросов конференции. Нет э, другой организации, которая бы отстаивала интересы работников, так как это делает профсоюз грамотно, профессионально, настойчиво. Результатом конференции были подведены итоги выполнения решений Всероссийского 20-го съезда профсоюзов образования, а также были внесены некоторые изменения в состав Комитета Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. Надежда Дик, Александр Кузнецов, Универньюз.